Привет, друзья! Объявляю об открытии нашего очередного конкурса Яблочко 2020. А почему Смуглянка, спросите вы? А потому что в этом году мы решили приурочить конкурс к юбилею Победы. Поэтому прием заявок до 8 мая. Положение вы можете найти конкурсу в описании на моем сайте. Анкету вы точно также найдете в описании. И сегодня Смуглянку я подготовил специально для конкурса. И именно эту Смуглянку мы сегодня разберем. Мелодию и вариации и так далее, и так далее. Читайте положение внимательно, готовьтесь к конкурсу, всем удачи участникам. Ну, а сейчас поехали разбирать смуглянку. Присаживайтесь поудобнее, разбор будет длинным, да, поскольку я разбираю на, нотки для конкурсов, которые подготовил. Но э, тему, конечно же, мы разберем. То есть, первая часть до э, проигрыша фортепьяно да, короткого, в принципе, можете играть ее э, сами, без фортепиано просто для себя. А вот вторая часть, там видели, я сделал вариации, поэтому... Поехали прям по ноткам, можете нотки распечатать, положить перед собой и следить. Итак, начиная с седьмого такта, первая, первая часть, первая цифра начинается на пиано у балалайчки, да, после вступления фортепиано. Ля, ля, ре, дор, дес, ре ля. Сразу зажимаю вторые струны, сразу со вторыми струнами рассказывают, поскольку они не очень сложные здесь. Ре. Тут фа, ми, фа, ре, ре. И поехали терциями. Ля, си, ля, ля, соль, фа, соль. Соответственно, вторые струны. Фа, соль, фа, фа, ми, ре, ми. Вот на этой нотке нужно отремолировать. Вторая фраза, опять начинается так же, ля, до, си, до, до, диез и си, бекар, до, си, до, ля, ля, ми, ре, ми, до, диез, до, видите, большой палец на месте стоит. Наверху мы играем Терцами. си, ля, соль, си, ля соль, ля, соль, ля, опять на тремоло, ля, до, диез, вторые струны, соответственно, соль, фа, ми, соль, фа, ми, фа, Запоминайте, да, сразу вторые струны чаще всего повторяют первые струн, первую струну, но с отставанием как бы на, на один шаг. Дальше, третья фраза. Ля, ре, до, дес, ре, ля, ля, фа, ми, фа. Здесь ре, да? Ля, ре, ре. И вот здесь фа диез появляется. Ля, си, до. Сдвигаем к соль, да? До, си, ля, си. Большая троп. Значит, ми, си, ля, соль, си, ля, она тремала. Здесь фа, ре фа. И окончание куплета. Ми, фа, соль, си бемолем. В общем-то, здесь довольно-таки проблематичное место. Его нужно будет отдельно получить. Потом ля, соль, фа, мир, блин. здесь ля. И все время, обратите внимание, три пальца использую. Ми, фа, соль, ами, И опять ми, ре, до, дес, ми, ре. Все, это конец куплета. То есть, вот самое сложное место, по сути. Для игры вот именно этого варианта я сделал ускорение по записи, вернее, по фильму, скажем так. То есть, то, что прозвучало в фильме. То есть они не делают здесь замедление, а сразу поют клёнцы, сразу в темпе, да, не так, как привыкли многие музыканты здесь сначала с разгоном. Разгон сделал во втором куплете. А здесь сразу в темпе набряться нет. Да? Значит, мелодию показываю. Ре, ре, ре, до, до, до, до, си, до, ре, до, до, до си, си, си бемоль, естественно, в ре миноре, да? Вторая фраза, до, до, до, си, си, си, ля, си, до, си, си, ля, ля. И потом, это на форте было. Дальше переходим на пиано. До, ди, си, си, ля, соль, ре, ля, ля, соль, фа. И сразу я сделал здесь конец. Ми, соль, си, ля, ля, ре. И аккорд... А7 или ля септ, перед фортепиано, которая будет играть м папа м папа, да? Вот, в принципе, на р можно остаться, да, если сами для себя играете. Так, вторые струны. Третья цифра, 23-й такт на форте, фа -диез. А, не тремоло, да, здесь э, вариации нет. С глиссанда. Ну здесь тоже, тоже все набраться не все. На я мне хочется, если я медленно играю, мне хочется играть на тремоло. Почему-то. Так фадиес и также фадиес. Можно, кстати, третьим пальцем. Можно четвертым. Кому как удобнее. Вот, ну мощнее, конечно, третьим пальцем, особенно для тех, кто еще мизинчиком плохо играет, да, никого не развит. Фадиес до, до все фадиес. Икс, соль. Дальше до мажор. Да, до. до. Здесь ми. И фа. Дальше пошли терциями. Ля, до, рис, соль, соль, фа, ми. Здесь кварта. Ля. ля, фа, фа, ми, ре. И си бемоль. Тритон. Ми, соли, соль, ну, соль, соль, си, ля. И вот здесь меняется только большой парень. Да? Си, ля, ля, ре. Можно на тремоло. Можно напрягаться. как удобнее. И А7 перед повтором у фортепиано. То есть для тех, кто хотел выучить мелодию, именно смуглянки мелодию, да? Ну, пускай даже без повтора. Вот на этом разбор у вас, в принципе, закончился. Дальше идет второй повтор, где э, всякие навороты и вариации. Пятая цифра. Начинается так же. Ничего нового. То же самое, как и было. И вот с шестой цифры начинаются вариации. Удар ля, и потом ре, до, ре, ля, си, до, ля, фа, ми, фа, ля, си, до, ре. Восьмая и шестнадцатая, опять восьмая, шестнадцатая. Ля, ре, до, дес, ре, ля, си, до, ля, фа, ми, фа, ля, си, до, ре. Дальше ставим большой палец на фа играем по второй или по третьей струне. Фа, ля, фа, си, фа, до. Вместо как бы раскладываем эту штуку шестнадцатыми. Да? И удар до силя си. Повторяем, как в первой части. Дальше си силя си, соль си. То есть было в первой... Во второй цифре было... Во... А в шестой сделал так. Дальше 54-й такт. Для силя соль фа. Ре. То есть здесь на одинарное или на двойное пицциката. Ля, си, ля, соль, фа, ре. И замедляя, перед седьмой цифрой делаем ми, фа, соль. Ми, фа, соль. Удар на соль. Си, соль, да? Фа, ми, ре. Ля, ре. Дальше брят И очень медленно. Ре. И вот показываю отличие. Сделал я так. Ре, ре, бемоль, до. То есть... Если в оригинале звучит ре, до, да, я сделал ре, ре, до, ре, ре, бемоль, до получается. До, до, си, до, ре, до, ре, до, ре, до си, ля, си. Вот это важный момент. До и до. то же самое сделал во второй фразе. Только до, си, би, си, бемоль. Восьмая цифра полностью отличается. Значит, начинается с той же терции, для до, диез, на бриа цене, и на пиано. Потом до, ми, соль, ля, си, для соль терциями. До, ми, соля си. Опять ре, ля, ре, да, соответственно. Ре, ми, фа, соль, со, соль, фа. И большой-большой пассаж к девятой цифре. Силя си до ре э, силя си до ре До ре ми фа Ну ду диез Фа ми ре ми фа Фа, фа ди соль соль диез Подряд И когда у фортепиано там догадам, дагадам в 71 такте ля силя ля соль Ля Ну, ля си, ля, си бемоль, соль диез Ля си ля соль Три раза И ля соль фа и уже здесь, в девятой цифре, быстро играем. Полностью, как привыкли. Без изменений. Поскольку быстрый темп... А. И только уходим не, не на Ре внизу, а на Фа-Ре. Два, два, две четверти, один такт, потом соль, и опять фа, и ре минор в конце. Раз, два, три в конце. А, также сделал вариант для тех, кто хочет сыграть в конце. Вместо... Оша так называемая. Ре, ля, ре, фа, ре, фа, ля, соль. Ре, ми, соль, ми, соль, си, ре, а, ре, сначала потом ре, ре, медленно показываю. Значит, мы сыграли. Да, здесь важный пассаж. Все это играется, в принципе, в одной позиции. Ля, ре, фа, ре, фа, ля, соль, то есть... Растяжку сделали, да? А дальше в двух позициях. Ре-ми, соль-ми. Ре-ми, соль-ми. В одной позиции и соль-си-ре. Ну, туда просто не дотянуться. И... и для тех, кто хочет сделать в конце виртуозный пассаж. Ну, вроде все рассказал здесь. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, балалайки, пишите комментарии. Напоминаю, что все ссылки на группу, на ноты, на папку, на сайт, на все что угодно вы найдете в описании к этому видео. На этом пока все. Задавайте вопросы. До скорых встреч. Пока.